Приветствую всех на своем канале, где мы разговариваем о криптовалюте, о новых интересных проектах, о новых ивентах и многое много много Сегодня будем рассматривать с вами такой проект, как Bit Country. Итак, давайте перейдем на сайт и ознакомимся более подробно, что это за проект. Итак, Big Country это метавселенные игры на блокчейн, построенные технологии блокчейн. Управляемое сообществом, топография реализуется только путем голосования, протоколов хорошего соседства. Новые потенциальные слоты становятся доступными благодаря логике цепочек, определяемой количеством стран битов и другими факторами платформы. Доступный слот в континууме затем выставляется на аукцион тому, кто предложит самую высокую цену, предоставляя право занять этот слот своей метавселенной. То есть, вкратце, что представляет данная компания, она позволяет нам на битной системе создавать свою метавселенную, развивать ее, улучшать, растир и многое другое. Затем мы данную метавселенную можем выставить на аукцион и продать любому желающему. А цена будет зависеть уже от того, насколько мы в общем, прокачали свою планету. Итак, немного обзора биткаунтри метавселенных стран Ком платформа позволяет не техническим пользователям как я уже говорил создавать свои собственные метавселенные разработчики могут использовать API непосредственно с самой компании для разработки своих игр и приложений для смарт-контрактов метавселенная сеть это блокчейн в сети биткаунтри применение в странах токен num это родной токен данной компании. Это топливо, которое питается, питает всю экосистему. Так. Создать свою собственную ментовселенную BitCountry для своего сообщества. Также можно привлекать своих подписчиков играми и возможностями. Можно привлекать больше людей, чтобы присоединиться, используя правила и политику, которые вы можете установить по своей воле. Развивать свою метавселенную и маркируйте свое сообщество несколькими способами в VIP-3 Наземные блоки составляют всю вашу метавселенную. Земельные участки могут быть разделены и заме... <coughs> земельные участки для разных владельцев. Просмотрите землю на своей собственной карте или погрузитесь там, в 3D мир. Земля является основной единицей царства для создания пользователей игровых режимов. Эконом вариант. Стимули... Стимулируйте людей, которые вносят свой вклад в ваше сообщество. Можно вознаграждать игроков играми, играя, чтобы зарабатывать фри-то-плей, которые вы решите развернуть для своей всей этой метавселенной. Сеть компании поддерживает смарт-контракты. Совместимые на блокчейне Ethereum, разработчики могут развертывать свои существующие приложения DAPS или создавать совершенно новые для страны Bitcountry. Итак, как немножко о самой блокчейн сети данной компании. Данные сети совместима с уровнем Ethereum. Компания предоставляет разработчикам смарт-контракты, совместимые с VSMA и Ethereum, для создания приложений и игр, для запуска на платформе BitCountry сети. Также это питание от подложки. Сеть компании построена на базе Substrate с богатым набором примитивов которые позволяют разработчикам использовать мощные знакомые идиомы программирования. Поперечная цепь взаимодействия между цепочками позволит передавать любой тип активов или токенов NFT. Также это настраиваемая плата за газ. Работа на инфраструктуре Polkadot позволяет сети Bitcounter и максимизировать обмен ценностями при одновременной защите ресурсов. Протокол компании ставок разработан, чтобы стимулировать хорошее поведение, поведение в сообществе, в то же время препятствует плохому поведению. Это гарантирует безопасность самой сети. И управление это децентрализованная сеть, управляемая владельцами токенами NUM. Заинтересованные стороны формируют будущее самой сети BitCountry. На сайте опубликованы более подробные видео, где четко показано, наглядно, как это все работает, как происходят аукционы, как создаются земли. Так что обязательно переходим на сайт компании bit.country и ознакомимся с данными видео. Также на сайте опубликована дорожная карта, где мы можем наблюдать все текущие планы, какие будут у компании и когда это будет все реализовано. Что касается самой компании, то компания состоит из довольно таких опытных людей, которые уже имели опыт в данной сфере и которыми мы можем ознакомиться, если перейдем на сайт LinkedIn